Приветствую всех из Финляндии! Сегодня речь пойдет о лестнице. У меня появилась возможность снять и рассказать. Я на том же самом доме, который доделал 4 года назад. Поэтому здесь дом, цокольный этаж каменный, а верхний этаж он с клееного бруса. И что можно отнести к особенностям, это вот как раз таки в клееном брусе, где усадочные технологии, ну, любая усадочная технология, лестница выполняется. По принципу внизу ставятся домкратики, которые тоже прячутся. Как и все остальное, есть специальные технологические домкраты, которые дом сруб, он должен опускаться немного. И поэтому это все регулируется. И плюс крепление к межэтажке идет скользящее там на элементах. То есть оно может независимо друг от друга двигаться. Никто ничего, ни лестница дом не будет держать, ни дом-лестницу куда-то тянуть. То есть просто что-то бац, немножко перепадик пошел. Домкратики скрутили, выровняли, все отлично. То есть это вот что... Относить к именно специфике усадочных технологий Но э, еще дальше есть отличие одно э, Люди, я смотрю, много очень в России Любят делать такие прозрачные невидимые ступеньки, скажем так да? Ну как воздушная. То здесь конечно же не дадут ни в коем случае сделать без э, там, перил Без чего-то такого надежного Плюс еще будет шаг этих перил тоже между собой Не просто там два тросика натянуть или еще какие-то вещи как и вот эти подступенки вот. они делаются специально для того чтобы вот это расстояние осталось маленьким я не могу точно сказать про стандарт какое оно должно быть потому что это все приходит с завода и там плюс-минус шаг меняется ну скажем так, на скидку здесь порядка там, может быть 7, ну не более 10 сантиметров это точно вот. это делается для того, чтобы маленький ребенок не смог спокойненько забраться куда-то по ступеньке а потом между ступенек вниз в десантника сыграть понимаете вот это очень важное отличие потому что безопасности вот само по себе на круг это делается как и для детей ну больше всего конечно для детей но также и животные животные они подскальзываются на лестницах и обязательно нужно делать загородки калиточки чтобы ребенок не мог там либо ползти на лестницу, либо спускаться с лестницы. Это обязательно. Ну, то есть в данном случае калитка у нас только идет на спуск лестницы. То есть нельзя, чтобы он как бы шагнул вперед. То есть ползти наверх он поползет, но он здесь не может вывалиться ни между ступенек безопасно, ни в перила пробраться куда-то тоже безопасно. Поэтому не знаю, могу ошибиться, но внизу могут не ставить, наверху точно есть решетка. Так что вот, вот такие вот отличия и такие особенности. Безопасность достаточно важна, и это не значит, что у вас там дети взрослые или еще что-то. То есть могут приехать гости с детьми, или там внуки появятся, то есть будут дети. И вот об этом лучше подумать заранее, чтобы ваши близкие или ваши знакомые, особенно дети, всегда себя могли безопасно чувствовать. А на этом я хочу попрощаться со всеми, пожелать всем удачи и до новых встреч.